Вы затронули сейчас такую тему, как договор с высшими силами. Да, а есть ли возможность выяснить, с какими силами договоры? Потому что сила ощущается, и ощущается, что в себя что-то вливают, берегут, берут, ведут. Но я не совсем, честно говоря, понимаю, зачем. -Угу. Да. Хороший вопрос, спасибо. Это большой, большой вопрос для всех, кто вот начинает как чувствовать, пробовать себя на пути магии. Когда возникает ощущение, что да, действительно ведут, да, за тобой кто-то стоит, да, тебя контролируют, но кто непонятный? Докопаться до этого вопроса вообще это цена игры, смысл игры, который которой ты сюда пришел. Теорий множество. Практика моя, отметая половину несуществующих теорий, пришла к следующим выводам. предполагается, что в принципе за каждым человеком, если он не порожден скажем так от элементарий, то есть или не является реинкарнирующим в дальнейшем животным, стоит какая-то божественная сила. Легенда гласит о том, что, когда боги создавали людей в качестве души для человека, чтобы одушевить его, чтобы одухотворить его, они разделили свое сознание на части, и душа каждого человека это кусочек сознания какого-то бога, не душа бога, а именно кусочек сознания. И предполагается, что развивая свою душу, наращивая опыт, наращивая бытийную массу, мы таким образом развиваем сознание бога, делаем его живым, делаем его более грамотным в сегодняшних условиях, более жизнеспособным. Соответственно, если мы это не делаем, если мы передаем кусочек свою душу, то есть кусочек сознания Бога какому-то другому Богу, мы позволяем этому сознанию быть поглощенным другим божеством, чем наносим его непоправил. То есть найти своего Бога, это что называется спасти, спасти свою душу и спасти свое сознание. Изначально предполагается по той же самой легенде о том, что конечная цель человека это соединиться со своим божеством, соединиться настолько, чтобы стать им же, то есть вернуться к своему первоисточнику. Эта легенда недалека от истины и относится она к людям, к людям, которые имеют душу божественной природы. Но есть еще некая обособленная линия существ, которые уже сложно назвать людьми, это маги, те, которые трансформируют себя по пути магии. И соответственно здесь, в данном мире, выступают в качестве проводников той или иной силы. Это может быть совершенно не связано с происхождением их души от какого-то определенного бога, потому что силу может проводить от совершенно другого бога. Это называется договор, контракт. Человек, душа здесь реинкарнирует, согласно какому-то договору, дабы вы выполнить определенную миссию. На выполнение этой определенной миссии у него даются некие магические способности определенного рода. Цена вопроса для рожденного это развить эти магические способности и закрепить право, это право за собой. А цена вопроса для силы, которая человека сюда посылает в командировку. Да, это Проводить, использовать сознание адепта в качестве проводника своей силы, проводника своих интересов. И вот здесь вопрос, что же это за сила, конечно, встает крайне важным. Почему сила не открывается? До определенного момента она не открывается, зная, что в вашем сознании есть определенные предрасположенности считать одну силу доброй, одну силу злой, одну силу хорошей, одну силу плохой. Это такая культурная Жвачка, которая, собственно говоря, нас заставляли жевать с самого начала, да, непререкаемые истины. Бог хороший, дьявол плохой. Да, там, этот бог хороший, а этот злой. Да, вот, бойся чертей, люби ангелов ну и так далее. То есть это вот вещи, которые мы, как правило, никогда не пересматриваем, и никогда не обсуждаем. Хотя достаточно немножко углубиться в историю происхождения христианства, почитать ранние гностические тексты и увидим, что там ну, все совершенно иначе. Но очень сильные иначе, совсем иная подоплека и совсем иное обоснование магии, совсем иное обоснование присутствия этих сил здесь. И пока человек не наберется достаточного количества знаний, пока он вот от этой своей культурной, жвачки от определенной предрасположенности думать так или иначе не избавиться, сила ему показываться не будет. По одной простой причине. Возможно, эта сила именно как раз того, из, из, того, из, из, из той плоскости, которую человек пока отвергает. пока отвергает То есть он считает ее однозначно злой, однозначно греховной, однозначно-однозначно-однозначно. Чисто философски с вами прекрасно понимаем, что ни одно, ничего однозначно злого и однозначно доброго не существует. Все есть и то, и другое одновременно. Но пока у человека есть такое разделение на черное и белое, сила показываться ему не будет. Дожидаясь того момента, пока он не готов будет воспринять ее адекватно, то есть такой, какой, какая она есть, избавившись от культурных предрасположенностей. Ко мне раньше очень часто обращались люди, желающие обучаться с формулировками, что они являются проводниками света и они хотят обучаться свету. Да, я понимаю, что вам смешно. Но я сразу в общем давала им от ворот поворот не потому, что у меня школа тьмы. А потому что я не буду учить никогда фанатиков. Никогда. Вот. Я, я надеюсь, да, смеющиеся понимают это хорошо. Да. Я, я, я рада, что именно такая реакция у нас последовала. Хотя как меня, иногда такое не называли. Ну ладно. С верлоками потом разберемся. Отвечая на вопрос. Если ваше сознание морально уже готово воспринять эту силу такой, какая она есть, осталось лишь только собрать информацию. И здесь есть одна подсказка, которую в я всегда даю своим ученикам, потому что она универсальная и не только безболезненная, а очень сильно полезная. Единственное, что минус в этой подсказке, она занимает достаточно много времени. А подсказка заключается вот в чем. Когда ты сталкиваешься с силой, которая является твоей по сути, когда у тебя идет ее абсолютно полное принятие, то информация о Боге, который тебя ведет, который тебя поддерживает, воспринимается сознанием как информация своего собственного прошлого. Объясню сейчас, что я имею в виду. Ты читаешь какую-то легенду, читаешь какую-то сказку про какого-то Бога, читаешь какой-то миф. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что ты поступишь точно так же, как он, что ты абсолютно с ним согласен. И вообще все это про тебя на самом деле. И что такая-то ситуация была в твоей жизни, ну практически как подкальпы про него, только в другой сценографией. Вот такая-то ситуация, такая-то ситуация, такая-то ситуация. И имя этого бога, когда ты прочитал этот миф и его история вызывают у тебя внутри. Настолько сильнейший резонанс, что спутать его невозможно ни с чем, он тебя захлёстывает, парализуется тело, физические ощущения несравнимы, с, ну, это не перепутаешь, это называется накатило, вот в русском языке есть такое понимание слова, накатило. И вот через Изучение мифов, изучение легенд и сказок, соприкосновения богов и героев через соприкосновение с этой информацией, вот по такой реакции можно также вычислить бога. Это, сами понимаете, долгий процесс, потому что надо читать все подряд, ничего не исключая, не зная, где ты можешь ее найти, может, в какой-нибудь корейской сказке да, или в каком-нибудь японском каких-нибудь японских синтеических преданий, да, а можешь буквально под боком там, в сказке про Люпунюшку все увидеть, а, поэтому долго. А с другой стороны, это крайне полезно, потому что параллельно ты еще осваиваешь массу полезной информации, потому что тебя это заставляет искать, читать, перелопачивать литературу, и с каждой прочитанной книгой ты хоть на, на один уровень но становишься немножко богаче информационно и гораздо больше. Понимаешь? Бывают, конечно, исключения от правила, инсайтные такие озарения, когда сила сама инициирует тебя на понимание. Это происходит в том случае, когда время уже заканчивается и понятно, что пол своей сознательной жизни человек провалял дуру откровенно занимаясь своими какими-то социальными, личными, любовными, денежными и прочими милыми вещами, да, не задумываясь абсолютно ни на чем, время подходит к концу, надо ускорять процессы, и тогда сила может, что называется, объявиться и превентивно в сознании кое-что подправить. Но это происходит в самом крайнем случае, вообще законом магическим это не поощряется, не поощряется вот такое вот внедрение. Потому что такое внедрение на не готовое сознание всегда потом для самого же человека оканчивается плохо. Прежде всего, не пройдя должный путь поиска, в нем может поселиться такое чувство, как гордыня. Вот та самая уникальность, о которой я говорила. Она обязательно всегда появляется. Раз сила обратила на меня внимание. Сейчас я вот расправлю плечи и почувствую себя буквально бога-заворот выдержащим. И не заворот еще за что. -то. И, и это самое страшное состояние, потому что оно не дает возможности ни учиться, не работать, оно заставляет только надувать щеки. А этого делать ни в коем случае нельзя, потому что работы не будет. Будет вот этого вот надувательства и не более того. А, поэтому вот этот путь поиска, путь избавления от своих а, пороков надо... Надо пройти. Для того, чтобы вам легче было проходить этот путь, я рекомендую почитать вам, как ни странно, достаточно общеизвестный миф, который очень объемно описан о Апулея в метаморфозах. Это миф о амуре и психее. Он полон настолько глубочайшего смысла магической трансформации души, что если вы будете правильно его читать, именно ожидая, что там получите именно эту информацию, там вы все очень хорошо увидите. Вообще, Акуле я вам очень рекомендую читать, потому что он тоже был проводником определенных сил, определенных мыслей. И знания, которые он нам оставил в виде своих метаморфоз, в виде золотого осла, на самом деле очень и очень актуальны и по сей день. В частности, Мифа, Амура и Психеи, обратите внимание на тот путь, когда Психея спускалась в царство Аида. Она должна была пойти определенный путь трансформации. И медитацию молчанием, и медитацию через страх, а самое главное последовательность одежд, которую она снимала, когда проходила к Персифону. Вот эти одежды они символические и обозначают те качества личности, от которых должна избавиться и качества сознания, от которых изначально должна избавиться душа, чтобы прийти к магической трансформации. Магическая трансформация в данном случае, согласно мистерии Апулея описанной Акулеей, это прохождение через царство Аида, прохождение через смерть. Туда невозможно войти ни со своей свитой, ни со своими деньгами, ни со своими обручьями, ни со своими диадемами, ни с золотом, ни с серебром, ни с чем. Это все нужно будет снимать, последовательно трансформируя себя до первозданной ноготы, чтобы потом все получить обратно, но совсем с другим качеством. Вот почитайте эту легенду, она почитайте вдумчиво и серьезно, применяя ее к себе, накладывая ее на себя, и тогда вам станет понятно, каким обязательным путем трансформации должен пройти человек, чтобы от человеческого мышления перейти к мышлению магическому, чтобы душа действительно получила не просто бессмертие, а посвящение смертью. Вот это один из шагов, шагов на самом деле очень много. Как, каким образом получает магическую трансформацию, но вопрос не был не об этом, а о том, как распознать свою собственную силу. Когда сознание готово, когда оно избавилось от предположений, какая это может быть сила, как, от предпочтений, какой она должна быть, сила объявится обязательно. Поэтому наши занятия, если вы практикуете по ним, а именно основная линия, основного факультета освобождения сознания, она как раз и способствует тому, прежде всего, чтобы вы от этих предпочтений не избавлялись. И разбор жестких ментальных конструкций на третьем курсе, и чистка астрала на втором, и разбор кармических ситуаций умение управлять своим событийным полем на четвертом, и пятый курс, как умение управлять системой своих значений, они все на самом деле предназначены только для одного, чтобы ваше мышление стало выше социальным, чтобы оно приблизилось к магическому. Не асоциальным, подчеркиваю, а выше социальным, потому что то, что находится выше, включает в себя то, что находится ниже. Если вы подниметесь над социальным и станете на позицию выше него хотя бы на один шаг, оно станет вашим инструментом, любая социальщика. И она перестанет быть целью, она станет инструментом. Вот. Но параллельно с этим появляется другая потребность. Чем больше развиваешь свое сознание, тем в большей степени стоит у тебя вопрос, зачем, для кого, какая сила тебя ведет. И вот на этот вопрос нужно будет отвечать уже совершенно осознанно, отказавшись от ожиданий. Методы, которые я вам только что описала, являются основными, обязательными для этого понимания. И пройдя их, результат будет обязательным, результат будет неприменным. То есть самое главное, освободиться от предпочтения а дальше по технологии.